Такие красивые. Откуда здесь людишки? И куда только смотрит Соша? А вы у нас, девчата, не люди, получается. Слышь, вы как те монстры, что ли? Очаровашка. Мальчики, а вы случаем не хотите немного пошалить? Пошалить? И думать о таком забуде. Ну, прости. Не часто люди так далеко пробираются, сам понимаешь. Мы так хорошо проводили время. И тут... Появились вы, прикончу обоих. Чего здесь только не увидишь. Живут ли здесь отшельники? Не этот вопрос нужно задавать. Враги они нам или же нет. Вот текущая цель. Постой! А? Что стряслось? Ребенок! Что за девчонка? А это еще что за оживший бонсай? Возможно, она знает больше об острове. Вдруг она наш ключ к эликсиру. Да ты издеваешься! Я не могу оставить Габимару без присмотра! Сэнто, удачи вам! А, ты что вытворяешь? А что? Нечего тебе на мой козырь глазить? <связывая> да и противник слабенький подвернулся. Хочу кое-что попробовать. Посмотрим, как действует ли мое ниндзюдство на мой Смотри, <связывая> Смотрю, ты этот лес неплохо знаешь. Слушай, девочка, давай поговорим. И как так вышло? Простому ребенку такое провернуть не под силу. Мы тебе не навредим, не бойся. Мы правда хотим просто поговорить. Значит, ты нас понимаешь. Ну и удар! Она применила вовсе не грубую силу. Это что-то иное. С самого прибытия вопросов становится лишь больше. Работенка ведь простой оказалась. Отыщи эликсир жизни. Заслужи помилование и вернись к жене. Не знаю, что ты такое, но выглядишь совсем малышкой. И мне бы не хотелось делать тебе больно. Но сама видишь, в каком на положении. Так что боюсь, я могу и не сдержаться. Тошно мне уже от этих сложностей. Не советую меня провоцировать. Заплакала. Ну, а ты чего ждал? Значит, мы ее поймали. Прекрасно. Теперь на вид она... Самая обычная малышка. Ну, и чем вы тут занимаетесь? Ой, Смотрю, развлекаетесь Ой, да? во все. Ну да, хорошо, наверное, всю работу на меня скидывать. Ну и кто тут с детьми ладить умеет? Прошу вас, верните ее мне. Я отведу вас в деревню. И расскажу вам об Алексии. Но с чего бы нам тебе верить? В деревне есть еда. Этого у нас и так в избытке. А еще есть офу. О! Фару! Попробовать что-нибудь выкинуть и просто от него избавимся. Здесь же одни руины. Тысячу лет назад здесь все было иначе. Ты. -тысячу. Вы только взгляните на это все. Все такое старое. Я вам не вру. Тогда хочу кое-что узнать. А? Поболтай, потом можешь. Сперва в Уфуру. Уяснил. Нам сейчас не до этого. <св101> Самое настоящее фуру. Как же? Хорошо. Сделай уже с ней что-нибудь. Ничем не могу помочь. эти еще. Откуда столько гостеприимств? Умный человек не упустит шанса отдохнуть. Так что присоединяйся. Ни за что. Каков упрямец. Даже Сагирин пришла. Я сюда пришла следить за тобой. Боюсь, Сенти, это несподручно. Я ни за что не забуду. Ну-ну! Я так устала, что не могу противиться Афура. О, О ты полотенце принесла? Похоже, ты ей приглянулась. Сперва надо выяснить хотя бы, что они задумали. Вот еще еда. Нужно поскорее их об острове расспросить, и тогда можно... Хочешь есть, так вперед. Мне-то какое дело. Они не отравлены. Девочка их тоже есть. На самом деле, меня интересует только эликсир. Расскажешь нам об острове и о месте, где спрятан эликсир? Это... Пожалуй, откажемся. Мне неизвестно, как люди зовут это место, но для нас оно зовется Катаку. Или Шин Сен Обитель Богов. Разве боги это не что-то духовное? Эликсир на самом деле существует? Разумеется. Легенда передавалась из уст в уста. Источник вечной жизни. Эликсир. То есть это не мандаринка? Где он? Весь остров делится на три региона. Берег и лес – это Эйшу. Наша деревня располагается в регионе Ходж. Эта часть острова покрыта густым туманом. Выходит, в лесу его и вовсе не было? Да и на деле это даже не мандарин оказался. Эликсир существует. Лучше скажи, есть ли у тебя какие-нибудь реальные доказательства? Вы рано или поздно с ними встретитесь. И тогда у вас не останется и капли сомнений. Стоит вам только увидеть Тенсенов. Не умирают и не стареют. Вечно прекрасные идеальные создания. Полагаю, вам приходилось сражаться с Сошин по пути сюда. но тенцены на совершенно ином уровне. Каждый, прибывший сюда, словно подписывает себе приговор. Тенцены не позволят никому сбежать. Что ты имеешь в виду? Я вам не друг, но в то же время и не враг. Тенсен убивает каждого, кто пребывает на остров. Это воистину высшие существа на острове. Они повелевают суши и карают виновных. Но переживать вам не стоит. Кара лордов Тенсен не то там смерть. У виновных есть шанс переродиться цветком. Это шанс очистить себя от грехов. Но это же просто легенда, да? Вряд ли твои слова стоит воспринимать всерьез. Эликсир жизни существует. Я получил часть его благословения. А девочка такая же. Нечего тут катаной размахивать. Сбежать с острова будет очень непросто. Даже во фуру со мной пойдешь? Ну, я просто раны промыть иду, так что ладно уж. У нас появилась информация, но полной картины все еще не видно. Ладно, с этим мы позже разберемся. Надо понять, будут ли они мешать нам в поисках. Я бы очень-очень не хотел, чтобы... Я сюда просто раны промыть пришел. Так видишь же, что она здесь сидит. У нас в деревне все купались вместе вне зависимости от пола. Если приглядеться, она совсем не ухоженная. Если не против, я готова взять на себя ответственность и обеспечить полноценное омовение. <связь> ну вот, чистенькие какие... Что там у вас вообще происходит? Если ты стыдишься своего шрама, то не стоит. Для женщины это не так уж и просто. Я знаю женщину с огромным шрамом, и нет никого прекраснее ее. Ну и что это за взгляд? Ну, ты на секунду достойным человеком показался. Похоже, он и вправду не такой уж плохой человек. Быть может, дело в отдыхе, но я смог вспомнить... Как зарождались чувства. Некогда мне тут штаны просиживать. Больше я не забуду.